Давай сегодня поговорим про сознание себя. Давай. Самоосознание. Когда человек говорит про сознание себя, о чем сразу он начнет говорить, если задать ему вопрос, кем ты себя осознаешь? Ну, сразу бросим вариант «Кто я?». да? Кто я? Этот вот буддийский и сектантский вот этот подход убираем сразу. Кто я? Бог ты, без вариантов, создатель вот этой реальности, которую ты видишь. Угу. И каждый видит свою реальность. А дальше, если мы будем говорить про самоосознание, то а, здесь будет… То здесь, ну, кто-то скажет, я мать, я отец, вот я многодетная мать, да. Кто-то скажет, кто я инженер, кто-то а кто назовет свое имя просто. Да, такой, да добро, может я быть. Вася Пупкин. Угу. Ну, это тоже вариант. А, Но ну, это такой поверхностный вариант, такой, который социальный вариант. Угу. Это как себя представить в социуме. Очень поверхностно, да. Так да. Если чуть глубже, психология, психотерапия тут же навяжет нам субличности. Ну, если уже говорить о человеке как о личности, то вот он личность Вася Попкин. Вася Пупкин обладает определенными качествами, качественными характеристиками. Вася Пупкин такой секой, вот так будет проявляться в такой ситуации, вот так, в такой. Вот в магазине он один, на работе он другой, дома он третий, у врача он четвертый, у -у -у. там в детском саду, забирая ребенка, он пятый, поехали, поехали. И это все организуется в наборы автоматических программ, которые называются субличностями. У -у -у. Так вот, когда мы уже сталкиваемся с субличностями, это, по сути дела, это автоматизмы человека. Здесь мы сталкиваемся уже с грязным зеркалом, потому что любой автоматизм обладает все-таки автоматическим сознанием. И это сознание не божественное, потому что оно не осознает себя. Потому, потому что оно как знаешь как липучка которая притягивает к себе извне и не осознает то есть не осознает не управляет этим, не да. управляет да то есть а, если сравнить вот а, с когда мы ездим на машине учимся водить автомобиль мы садимся за руль автомобиля Угу. И у нас есть моменты, когда мы не контролируем свои руки и ноги, когда мы там выжимаем сцепление, когда мы угу. там нажимаем на газ, мало-много, плавно-неплавно, будут рывки, не будут рывки. Да? Опять-таки, когда мы учимся там поворачивать, как пойдет машина, чувствуем ее габариты или нет. Угу. То есть вот в эти моменты у нас нет вот этого автоматизма, у нас есть просто провалы. Там, где наше сознание не работает, пока угу. мы не натренировались. Угу. Вот и у человека получается парадокс, когда человек в автоматизме, у него идет такой провал. Когда мы за рулем в реальности, у нас провал, когда нет автоматизма. По приколу, да? Ну ладно, это все парадоксы. Если мы... Если мы в автоматизме обладаем определенными субличностями, то дальше работа психолога, психотерапевта сводится с работой с субличностями. Для того, чтобы человек осознал свою субличность какую-то. И тогда человек начинает игру в субличности, игру в самого себя. В осознание самого себя. Но это Игра. И этой игры становится много и Он в ней может закопаться очень сильно Знаешь, как, как залезть В какой-то чулан, где там Наброшено вещей Это зарывание себя Зарывание себя в этом да. Знаешь, как найти иголку в стоге сена да. По типу вот этого Бесконечно А на самом деле это вот Все можно прекратить Одним словом, Один, стоп да. Стоп, что я делаю здесь угу. Автоматически Стоп, как я сейчас проявляюсь. Стоп. Это вот в моменте в моменте, здесь в моменте сейчас. проснуться. Вот это по-другому и так не скажешь. Вклю... Это как знаешь, едешь вот за рулем, едешь расслабленный и не, и не думаешь, там плаваешь где-то. да? А вот именно раз в это... И, и тебя там, допустим, спросят, а ты видел, вот, проезжал, видел там кто-то? Ты ничего не видела Да. А вот когда стоп себе сказал, и ты начинаешь видеть вот это, да, этот стоп. Но тогда получается, что вот этот момент, стоп, он полностью сопряжен с привязыванием к проявленной реальности в моменте здесь и сейчас. Да, полностью. То есть ты полностью в этот момент Но... должен видеть отраженную реальность. Угу. То есть ты и есть это отражение. Угу. Угу. Но тогда смотри, если ты в этот момент э, видишь, человека, который тебе неприятен, то это ты и есть. То Это значит, что в этот, именно в этот момент ты словил то, что в тебе есть вот это, вот это неприятие. неприятие. Неприятие себя. Да. И, соответственно, ты проявляешься с людьми так, что ты неприятен людям. да, да. Потому что это взаимно будет. Да. То есть это момент даже не то, что ты думаешь о людях, нет, это твой момент неприятия себя. Да, да, да. Или именно. если ты там обратил внимание, что человек там, э, как слезняк, пытается выскользнуть, да, солгав или там что-то сделав, э, или он там бросается, как цепная собака, то в этот момент ты и есть, эта цепная собака. И вот теперь смотри, все, все настолько банально просто. Э, что сегодня читаю вот на ютубе комментарии одобряла и комментарий так вот как мне измениться я же уже это это это проработала а вот ничего не получилось там а уже вот она уже все проработала она уже идеальная и находится в ожидании ну как же знаешь как и жду Да, жду ну вот я же уже сделала уже вот да, должно быть должно быть и где и где оно а? его нет это о чем? О том, что нет чистоты, есть заставить «Заставь дурня молиться, он лоб расшибет». Да. Вот это тот случай. Когда человек настолько залгался, и он настолько ищет сложность, что «дай ему простоту», он эту простоту пропускает мимо и ничего не делает. Он не совершает действий, и он не хочет смотреться в свое отражение. Все видно сразу в зеркале реальности. Все, абсолютно все. Вот мы раскладываем человеку, как он себя ведет, где он там тварь, где он там еще что-то. Говоришь грубо иногда вещи человеку. А человек пишет себе спасибо. Спасибо, потому что он сам эту тварь в себе не видел. Но он при этом так проявлялся. Но он же видел ее в окружающих людях. Да. Это мы просто со стороны сказали. сказали мы сидели а и услышал. говорим человеку в Нью-Йорке. Вот да. Что, ну да. Человек услышал, самое главное, что человек услышал это. Ну, кто-то услышал, а кто-то а не кто услышал. Кто-то нет. Но мы про того, кто услышал, говорим, да. Но зачем, чтобы тебе в Минске говорили о том, что ты ведешь себя как тварь, если ты отражаешься в зеркале реальности, ты уже себя видишь. Ты что-то не чувствуешь, где ты ведешь себя как тварь? Ты не чувствуешь, где ты неискренен. Ты не чувствуешь, где ты лжешь. Да. Ты не хочешь это не хочешь. Ты играешь в игру, я хороший. Смотри, то, что мы называем просто, да, человек это видит очень сложно. Потому что, смотри-ка, сложью. Потому что он в этот момент лжет себе, он не хочет. Это же больно. Больно. Больно. И поэтому это сложно быть. Искренним самим собой Это сложно Сказать себе Увидеть правду о себе Или увидеть себя настоящего В этот момент Это сложно, это больно Ложь Искажение искажение Вот мы и живем в мире искажений И ты знаешь Чем больше я не наблюдаю со стороны Я сейчас буду говорить вообще очень жесткие вещи чем больше я наблюдаю со стороны, тем больше я вижу, что чем глупее человек, тем легче он лжет и вносит искажения, и тем больше глупостей он создает в своей жизни. Тем больше безумия он создает в своей жизни, и при этом он продолжает выносить ответственность. Более того, чем глупее человек, тем больше он нуждается в коллективных играх. Это все про интеллект. Uh -huh. Это все про отсутствие разума. Это, наверное, больно слышать, и кто-то будет считать это оскорблением. Я, кстати, такое даже встречала, когда нашелся один талантливый молодой человек, который там вот и писал. Он сразу начал с, типа общения с оскорблением, типа мы оскорбляем людей, когда мы так пишем или когда мы так говорим. Я понимаю, что вот блин, опять даже на слова мне тяжело ложить. Вот восприятие Бога. Если ты осознаешь в себе Бога, у тебя есть восприятие, когда ты смотришь на людей, когда ты им позволяешь быть такими, какие они хотят быть. Вообще у -у -у -у. какие они хотят у -у -у. быть. То есть ты понимаешь, что вот он, этот человек сейчас проявляется так, это максимум на то, что он сейчас способен. Но ровно точно так же Ты смотришь на муравья Который бежит И он вот сейчас свалится в пропасть А может быть пробежит по этой соломинке И ты не бежишь и муравью не кричишь На ухо, там впереди пропасть Ты сейчас свалишься, не беги туда Нет А человек, который вот проявляется как муравей Он ждет, что ты сейчас Будешь его уговаривать Не бежать, не делать Мало того, он считает, что ты должен это, это делать, да да, да, да. А, а у меня вообще нет желания к человеку пристебаться. Наоборот, мне интересно, свалишься ты или не свалишься. Понаблюдать. Понаблюдать, да. Получить Просто... опыт через наблюдение. Да, получить опыт через наблюдение. Вот я так да. Вот абсолютно. Зачем, если ты знаешь, здесь... Ну, ты вот смотришь на человека, ты... Ты понимаешь, что уже этот опыт в тебе есть, ты знаешь, как будет это все. И это же есть этот опыт у человека, но только разница в чем? В том, что ты пользуешься опытом, а человек, человек не пользуется. И тогда, вот я сколько раз наблюдала, есть, я сейчас на разум. очень многие это комментарии разумно. не отвечаю просто, потому что понимаю, ну, если тебе с этим тепло... Ты говоришь, что если тебе с этим тепло... У меня сразу такая ассоциация. Ну, так это прямая ассоциация. Но если ты навалил кучу, да, тебе тепло, тебе, тебе тепло, хорошо. тебе комфортно. Да, ну? пока у тебя не начнутся и гниения, и тебе не станет больно, тебе комфортно. Ну и живи в этом. Потом, в когда тепленьком. тебе в тепленьком, да. А потом, когда станет больно, тогда, наверное, у тебя начнутся другие взгляды и другие перемены. Но на самом деле, вот даже если взять банально, Банально, возьмем православие, да? В православии есть там, я не знаю, как называются эти разделы у них, и там, где раздел про апокалипсис, там есть глава, в которой говорится о том, что ты все равно должен измениться. Пока ты не изменишься, ничего в твоей жизни не поменяется. Угу. И что к апокалипсису люди придут все обязательно с требованиям изменений в себе. Да? Угу. Я, может, неправильно это сейчас произнесла, как это написано дословно, но об этом можно почитать. Все равно суть в том, что человек должен измениться. Если мы откроем Коран, в Коране вообще там в одной строчке написано, не помню, что это за сура, но там написано, что ты хочешь, чтобы изменилась твоя жизнь, тогда изменись сам. Пока ты не изменишься, твоя жизнь не изменится. Ты знаешь, а это написано вот в этих книгах, которые, ну вот, они тысячелетиями, бери, читай. И мы вот эту мысль человеку вдалбливаем. И человек говорит, да не, а может, это не так, а может, они все а придумали, он, я вам не верю. это, искажает, он видит все в искажении через сложное, через ложь. Через сложно. И при этом человек не хочет меняться. А когда говорит я хочу меняться, то у него сразу прыжок Я уже изменился. Угу. А как ты изменился? Ну как? Я уже сделал много практик. Я делаю я слушаю, там я читаю, я делаю много практик, я выписал много там. Это игра в я уникальный. Это ты даже свою уникальность не можешь принять. И вот таких вот примеров и смотришь на человека, и очевидно, вот сейчас работает эта программа, сейчас это, сейчас угу. это, все как в компьютере. И Вообще, да. Ты знаешь, вспоминаю фильм «Матрица», да, и как то у архитектора, там, экранчики горели в кабинетике. И вот реально каждый человек – это отдельный экранчик, на котором работает определенная программка. Да. Все. Это просто автоматический персонаж, угу. который не хочет думать головой. Если ты будешь думать головой, если у тебя есть разум, то у тебя будет работать хотя бы какой-то а, механизм предвидения, когда ты будешь осознавать, что ты, а, делая это, будешь иметь такой результат. А если ты не будешь делать это, то ты будешь иметь такой результат. Ну, это очевидные вещи, казалось бы. Но когда мы говорим про самоосознание, то мы вообще упираемся вот на этот пласт распыления. Сперва идет поверхностные социальные роли, театр гунический, за ним идет роли, подтвержденные субличностями, автоматическими реакциями, а вот этого осознанного «я» да, нету. Если уже человек даже вот это осознал субличности, то следующее, вот этот дебильный вопрос, кто «я» встречает, и он и... И размазал дальше да, да, да, Все, да. Человека не осталось А где самоосознание? Где самоосознание? Чтобы ответить на вопрос Кто я? Посмотри на свое отражение и Если ты видишь дебила, вот тебе ответ Если ты видишь умного человека Вот тебе ответ Если ты видишь дерево, вот тебе ответ если ты подошел к зеркалу, увидишь свое отражение, вот тебе ответ. Да, все, что ты все видишь, все это твое отражение. Все это твои зеркала, все осколочки твои. Все да? твои осколочки. И, И весь мир, вот этот ты. вот наружный наш внешний мир, это полностью отражение нашего внутреннего мира. Настолько да. мы внутри можем даже, быть прекрасны. Даже то, с какой мыслью ты смотришь на простой, вот я сейчас просто смотрю в окошко, на простой листик, да, это, это уже вот ты, этот листик, ты на него смотришь, а он уже, то чувство, с, которой, с той мыслью, с которой ты смотришь на этот листик от дерева любого, от кустика, да, это уже ты. Уже даже здесь ты можешь прочитать себя. Да. А теперь смотри, вот, вот этот вот мир абсолютно внешний, да, природы. Это все наш внутренний мир. Это все отражение нашего внутреннего мира. Да? И чем более мы там путешествуем, тем более мы многогранными видим свое отражение. И себя мы, свое тело, не видим, кроме вот рук, ног, да? Но мы видим себя в отражениях людей. Угу. И вот каждое вот это отражение показывает нам нашу грань, наш угу. оттенок. Как научиться видеть себя вот в этом отражении. Я, вот это отражение, все. Угу. И ты, э, э, и научившись, да, вот, просто ты, ты можешь осознавать, что все твое зеркало, и ты, и ты к любому осколочку, у тебя будет благодарность. У Благодар. вот тебя не будет, знаешь, как не будет понг -да, понга или же отталкивание – это не я. А у тебя будет мгновенность, то есть игры не будет. А у тебя будет мгновенная благодарность. А мы знаем, что благодарность – это то, что закрывает игры. Либо вообще не дает им развернуться. Вот оно, когда ты видишь, подходишь, с кем-то общаешься. И общаясь, ты чувствуешь в себе какие-то зацепы, которые вызывает этот человек тебе. Если ты вынес эти зацепы на человека, все, ты в игре. Но если ты благодаря этому человеку осознаешь, что ты благодаря этому человеку нашел в себе их, почувствовал и разобрался с ними, то ты закрыл игру. Но закрыл ее с благодарностью своему отражению. На самом деле это так интересно, когда... Знаешь, это очень интересно читать себя во внешнем мире. Да. Это же ведь так. Это на самом деле так. Это когда ты, ты читаешь, читаешь себя. себя во внешнем мире. А теперь смотри, читаешь себя во внешнем мире. Давай сейчас возьмем, ну вот многие белорусы сейчас собираются и уезжают на постоянное место жительства там в Польшу, в Литву, в Америку, в Израиль, еще что-то. Ну, точно так же, как и россияне сейчас рванули, уезжают. Вот просто на мгновение сказать себе «стоп» и задуматься, что я делаю. Да? В этот момент я разворачиваюсь и бегу от, от себя. себя. Я просто бегу от себя. Я Убегаю от себя. Я очень. убегаю от себя. Для я того, такой страшный вот для себя. Для себя, да. Но когда мы так говорим, человек будет говорить, да, ну, глупости вы говорите. Мне там лучше, у меня там финансовый фактор, у меня еще там, когда захочу, тогда вернусь. Я же там, например, гражданство не теряю и так далее. Человек не задумывается, что все по образу и подобию. Возьми раковую опухоль. Угу. Возьми раковую опухоль. И Метастазики. Если ты убежал, если ты убежал из органа клетки, печени разбежались по всему организму и прилипли к сердцу, к почкам, к легким и так далее. Это хорошо для организма или плохо? Наверное, и сердцу, и почкам, и не легким так. не очень хорошо. Даже не так. Если Вот, кстати, четко сейчас. Это если печень взяла и взорвалась. Да, взорвалась и вот, разложилась. Да. Сам да? от себя же, да. и побежал от себя. Вот она. Как Хорошо, оставшаяся Печень регенерировала И восстановилась В ней пошли изменения Пошел процесс, например, создания в башке Просыпания сознания да? Печень восстановилась Эти клетки обратно смогут приклеиться к печени? Угу. Нет, они А если они будут приклеиваться, то как печень Будет себя чувствовать? Они будут разлагать печень снова а Они уже, они уже, да, больны, уже они больны Они уже все Они поражены Они поражены они поражены той инфекцией, которая от... у них в голове. Да, да. Они а уже оторвались от целостности, да. оторвались от себя, и они уже как чужие распознают. И тогда и сердце их не распознает. Как чужие распознают. Да, уже все. Они и чужие везде. их не распознают. И ты чужой. Ты угу. ушел от себя а если чужой, И ты не одну жизнь да, будешь развращаться а, Да, а если чужой То иммунитет что на чужого Реагирует? И тогда иммунитет уничтожает Уничтожает Если брать поподобие, но ну тогда И вот э, те клеточки, которые пытаются вернуться Назад в печень, как печень Должна поступать с этими клеточками? Должен работать иммунитет Иммунитет а. Это жестоко, это звучит вообще жестко Но если мы возьмем по подобию Иначе погибнет весь организм Да Мы сейчас говорим страшнейшую вещь Потому что когда мы говорим на примере Клеточек печени Это очевидно Это наглядно Это так работает угу. То есть хочешь, чтобы не погиб весь организм Все тело Значит, вот эти вот клеточки, которые сбежали Иммунитет уничтожит если они обратно будут приклеиваться, то печень будет снова разлагаться и болеть. Страдать, да. А если она будет разлагаться и болеть, то да, какой смысл ее восстанавливать здесь и сейчас? Угу. Уже сдыхая весь организм сразу. Ну вот что и произойдет. Ну, вот мы то, что сейчас и наблюдаем в мире. Угу. Вот эти метастазики и бегают. Да. И это надо осознавать, если ты побежал. А это, по сути дела, это побег от себя. И это ты в следующий день будешь бегать, и следующий день, и следующий день, и следующий день, жизнь, и так далее. По одному принципу. Ты будешь бежать от себя, потому что ты удаляешься, потому что ты потерял Бога. Это знаешь, ты на что себя. похоже? Это знаешь, на что похоже? Это как вот по образу и подобию, очень хорошо сейчас ляжет. Когда ты живешь квартире, ну, в доме где-то квартире, и ты просто не убираешь, ты вот идешь там бросил полностью засоряешься, да? И знаешь так, и ой блин уже за засрано, ладно я это оставлю, пойду в другой, приходишь другой. и там точно также, -то, и так еще называют. дальше идет идет, то есть постоянно там где ты там растет там грязь. Грязь, да. да. Да. И кто ты тогда? Кто, кто ты? ты? Если там, где ты, появляется грязь, ты, все время в грязи ты приходишь в красоту, да, в чистоту, то есть ну, в чистые стены, и зарастаешь. Кто ты? Да. Вот оно. Вот и поговорим о сознании Бога. А на самом деле, если мы говорим о Боге, то где я, там и солнце, угу. где я, там и счастье, где я, там и развитие, где я, там выключаются вот. болезни, да. где я, там создаются бизнесы, где я, где, где я, я, там, там перемены, с... там свет, да? там свет. И только этот подход у человека в сознании дает ему возможность быть здоровым и не бежать от себя, сломя голову, не терять себя изначально. Угу. То есть изначально идет здравый подход, где я, там и солнце. Все, другого подхода там, нет. где я, там счастье. Да, там, всё. где я, там счастье. Да. Там, там, там, жизнь. Будет, там жизнь, там будет порядок, там все будет красиво и хорошо. Кстати, на, на эту тему... На, на днях. Помнишь, я тебе скидывала статью, что в Минске ну, опубликованы были новые правила дорожного движения. А, да. И там для да. электричек даются преференции. Да, И да. кроме того, на электрозаправках да, тоже. Вот, бензиновые машины будут эвакуироваться теперь. Я когда прочитала, у меня, у меня был вопль восторга на самом деле. Знаешь почему? Потому что вот этот момент, вот как мы с тобой живем, это постоянные действия. То есть действия, действия, действия, действия. В октябре, в ноябре прошлого года, когда я не смогла заправиться на электрозаправке, да, да, да, да. все было запаковано на ночь бензиновыми машинами. И я позвонила тогда на 102, а мне сказали, переключили на горе, потом сказали, что по правилам они имеют право там парковаться, что надо вносить изменения в законодательство, а иначе ну, ГАИ ничего если... делать не может. Так вот, тогда стоя на улице ночью и не заправив машину, я просто в интернете нашла телефон депутата и прямо ночью написала, что в закон надо внести изменения. Прикинь, прошло 11 месяцев и уже в закон внесены изменения. 11 месяцев ни в одной стране так быстро не вносятся, А тогда ночью просто... Ну, потому, Потом, что, потому что это разум. Это разум, но не ставишь же машину ты на этих заправках, да? Ну, это да, равноценно. Ну, При... Приехал на заправку и поставил, парковку себе сделал вот там, где заправляются. Так вот смотри, можно было тогда, когда я не заправила машину, да, плюнуть на это и сказать, да ну, вот. пускай это они виноваты, там, да, тот там. виноват, Вася Пупкин виноват. А совершил действие. Действие. Подождите, у нас несовершенное законодательство, вы не можете убрать машину, вы не можете позвонить. Они, кстати, позвонили, я позвонила там по одному номеру, меня послали на три буквы, их тоже послали. Но они потом патрулировать начали. На самом деле вежливо просили убирать машины. Но прошло с месяцев. Если бы тогда ночью вот просто в мобильном телефоне не было набрано кто-то наш депутат, а вот этот депутат, он занимается законом. Ну так и занимайся законом. И не написано прямо обращение на улице. Вот бы был и ныне там. А так я понимаю, если вот люди начнут жить так, когда вот в голове они понимают, вот это надо сделать. Вот здесь лежит мусор, его надо вынести. Не ждать, что там кто-то увидит и кто-то придет. Нет. Его надо вынести. Подождите, кто отвечает за вывоз мусора? Этот отвечает. У него есть машина вывести Есть. Значит, я звоню туда, где есть машина, и пускай вывозит. Все, вопрос решен. И на самом деле при таком подходе изменения будут очень быстрые, потому что это разум, это подход через действие, это подход через э, здравый смысл. И ни один человек не откажется от здравого смысла. И тогда не нужен автоматизм. Это логично, когда... Когда человек берет на себя ответственность и создает солнце там, где он. И тогда не надо от себя ответить. Они не создает ловушку, не создает ложь, а создает именно то, что действительно из разума. То есть ну, разумно. Оно, ну вот оно естественно, разумно. А, а как по-другому, да? Да. Вот разум, он разум. И ты по-другому ну, никак не можешь сказать разум, «разумно, разум, все». И когда разумно, тогда работает закон парадокса. Тогда вин-вин выигрывают все. Да. Потому что если кто-то проигрывает, то проигрывает все. В законе парадокса по-другому да. не может быть. Так вот смотри, это то же самое, что ты подошел к зеркалу, увидел, что у тебя лицо грязное. Уже не один раз это повторяю. И пошел помылся. И, и пошел помылся. А... Это если смотреть из разума. Да. Ты пошел с благодарностью к зеркалу, да, увидел. Да, ты, ты благодаришь пошел, зеркало, что все, оно пошел, твою грязь. Все, нет игры, да. да. А, а когда игра – это что? Это ты подходишь к зеркалу, увидел себя грязь на лице? Какого хрена ты там грязный? А ну-ка быстро вытери себя, к зеркалу предъявляешь, да? Пока ты не вытришь, я к тебе не подойду. И уходишь, да? Ну так же ж говорят, да, да, пока да. ты не уберешь, я к тебе не подойду там, или пока. И пошел, да. Это то же самое к зеркалу. Пока ты не вытерешь лицо свое, не вытрешь, я не подойду. И пошел. И, и, и кто ходит грязный? Ну кто ходит грязный? Тот, кто отошел от зеркала. Правильно, зеркало ж не может вымыть себя. Ну то есть отражение тебя, тебя ж не помоет. Ты сам себя помочь должен. Но благодаря зеркалу ты увидел свою грязное лицо. Да. И это так очевидно, вообще, это так просто Причем смотри, все механизмы для того, чтобы пойти помыться Есть поблагодарить да. за работу зеркала Сказать спасибо, ты сейчас подсветила мне грязь для того, чтобы мне помыться, надо сделать вот это, действие. это и это да. действие. И при этом эти действия, они тоже очевидны, они вот просто есть. Они просто есть. Как опыт, и все как знаешь едят. ты, вот про да. что я говорю, что о, мы наблюдаем, да, наблюдаешь, вот это, понимаешь, ну опыт этот есть в тебе, но интересно, человек этим опытом не пользуется. Вот это то же самое. Да. Вот оно. Один, и оно настолько просто. Смотри, какие мы вот говорим сейчас вещи, совершенно простые, разумные, простые. Но это тогда, когда ты, отражаешь, когда ты осознаешь весь внешний мир как свое отражение. Тогда это все вот читаешь, просто читаешь. И тогда ты не претензии предъявляешь, это а изначально благодарен. Благ, изначально ты благодарен. Потому что ты благодарен себе. Потому что ты создаешь сейчас солнце, да. ты благодарен себе. И ты в отражении благодарен тому человеку, который поможет тебе создать солнце. Потому что он тоже в это время создает солнце. Угу. И это Процесс тогда вин-вин вот оно работает работает работает так в любом аспекте Ник никогда ты чем-то занимаешься и знаешь вот тоже есть такие подмены вот смотри тоже человек допустим в своем каком-то интересе да ему это нравится он чем он чем-то занимается и вот смотри какая подмена а он чем-то занимается, и он прям наслаждается этим, но при этом он это делает с мыслями, как его оценят, как, как, как его труд вот, оценят, что о нем скажут, как его увидят. Да? И он что в этот момент будет, когда он ждет, всегда ждет? Он будет растрачиваться, потому что он, конечно, как разрывается. Он старается, весь его ж должны оценить. Должны. При этом человеку интересно. А оценки нет. И его это разрушает. Самого ж. А теперь смотри, какая разница. А когда человек занимается своим делом, да, вот он занимается, он кайфует от своего дела. И он не ждет ничего, он просто кайфует. У него вот я говорю а я прям чувствую у него ресурс он бесконечен он он не ждет что-то он кайфует от этого сам и он это совершает искренне с интересом и окружающий мир просто то же самое ему отражает эту же красоту и он видит только ее он только ее видит он не ждет оценки а он видит эту красоту это так же как знаешь как допустим человек посадил в сад да и сидит, знаешь, посадился, сад, и сейчас его оценят, его там, да, сейчас придут, они, и никто не приходит и не оценивает. А другой, знаешь, садит сады, садит и кайфует от этого. И он просто вот сам ходит, и все ходят, приходят, и сюда же приходят и наслаждаются, как в Грузии, да, вот в этот, я забыла, какой парк. Дендропарк. да. Да, да, да. Вот та же самая, то есть человек делал для себя. Он делал для себя, но при этом без ограничений, без границ, кстати. Да? Для себя ну – но это как красиво. И это красиво, и это безгранично красиво. А когда ты делаешь для оценки, то это граница, это ограничение. И это уже закрытая красота. А если закрытая красота, то она имеет свойство тухнуть. Так вот смотри, для себя, но ну, тогда мы говорим о любви к себе. да. Да. Это же грех Как это? Возлюбив ближнего любить? своего А себя, да. это же а эгоизм. Себя эгоизм Грех себя любить Вот, она. вот, она. вот оно искажение подмена подмена. И Мы и живем в искажении Поэтому я всегда говорю Вот оно искажение, причем на простейшем И мы в этом искажении живем А смотри На, на искажение, когда На любви к себе Смотри, сколько рождается травм И сколько рождается да, ссоры, психических расстройств да. Мать съедает своего ребенка, да. по сути дела, насилует психику ребенка своими домогательствами, что она хорошая мать. Ну скажи, что я же хорошая мать, ну скажи, да, да, ну да. выучись ты, мне же это надо, мне надо, чтобы ты оценки получал, мне надо, чтобы ты там тем-то стал, мне надо. Мне И она надо. насилует ребенка, потому что мне надо, а да, да. любви нет, а любви нет к да. кому? К себе. Потому что мне надо для чего? Для того, чтобы снаружи кто-то вот. сказал, что я хорошая да, моя. Что я мать. А на самом деле внутри я себя не считаю хорошей матерью. Тогда же да, так даже как мне, мне будет стыдно за тебя. Да, да, да. Ну, точно так же, как сейчас дети поступают. Сколько писем? А если не поступит, мне там стыдно перед родственниками, мне там будет стыдно перед Все, знакомыми. Всё, братцы, вы в ловушечке. Вы в своей собственной ловушке. Подожди, дай ребенку любовь и с любовью дай свободу. И у него будут крылья свободы и любви, и он поступит туда, где он будет чувствовать, что он будет кайфовать. И ты будешь тащиться и наслаждаться, что твой ребенок занимается любимым делом. И тебе не нужна оценка окружающим. Да. Мало того, ты будешь как любящая мать, искренне любящая, ты будешь замечать, какие таланты в твоем ребенке. Да. И ты вместе с ним будешь их раскрывать еще больше. И при этом сама же учиться этому же. Да. А дети учат нас. Они а, пришли да, нашими учителями. Да, да. Это наши спасители, наши помощники, да. наши... Именно, именно вот спасители, которые... Знаешь, как... Вот продолжи, можно сказать Это наше продолжение жизни да. Так вот даже в этих словах Наше продолжение жизни То есть к тебе пришла жизнь Продолжай ее Вместе со своим ребенком да, А да. человек даже это видит Наше продолжение мы уйдем, а оно пойдет. А оно останется. Вот и разрыв такой, такой сделан. Б... Да. А потому смотри, что смотрит только физический потому что, план. Потому что, да, потому что искажено. Наташа, искажено. Искажение. А смотри, когда ты видишь это не искажением, а из красоты. Наше продолжение, да? Единое сознание. Жизнь, это и... мое отражение. Это мое сознание. И ты, это, и прямо, знаешь, такое расширение идет. И как интересно становится. Более того, здесь же очевидно, это же мое У -у -у. создание. Я же да, создала и родила да, это да это мое создание да, и да, я кайфую это, в нем мое сознание сразу вот так да, да. а когда ты наше предложение а мы уйдем сразу так, ф -ф -ф -ф. Знаешь, так, я прям чувствую такие а, зависание такое прям так ф -ф -ф. знаешь как эти а, а, Узды у, у, у, у лошадей или как Л она там лейцы, да? Лейцы так, да. самому себе стоять. И тут же старость и смерть. И все, да. Вот и, они болеют. И бредовского в эти лейцы, да? Да. Ну лошадь в Да. И он уже как лошадь, ты там умер, да? Он тянет дальше. Твой воз, <воск, связь> да, да, да. Знаешь? Твоих поручений, <связь> да, да, зачастую бредовых. Вместо того, чтобы вместе с ребенком развиваться. Да. Вот его интерес ты видишь, и ты же в этом интересе, и ты можешь развиться. И это твой интерес, это... И жизнь расцветает. да? И она становится бесконечной. Но тогда, смотри, становится очевидным, что вот если вот так с детьми, со своими, то это семейные бизнесы. Да. И это малые бизнесы. <гас> и тогда продолжительность, как мы говорим, продолжительность, до 70 лет минимум пенсионеры должны работать на пенсию, и не уходить. Почему? Потому что это сохранит их молодость и здоровье. Я бы даже сказала... Когда вот ты сейчас произнесла, и после... Ты произнесла это про пенсионеров после того, как мы сказали вот про это, да? Да. И вот слово «пенсионеры» у меня отозвалось вообще его не должно быть. Его не должно быть вообще. Вообще не должно быть огранич ограничения возраста пенсионного. Нет. Оно прямо чувствуется, что нет Подводится черта, черта, что черта тебе под... пора из жизни да, да, да, а нет Вот наоборот 90 лет я там танцами Или картины буду рисовать Или там, и, и это все С искренностью, с такой ух, это ж так интересно. Где что-то в болезнях будет? Вот, смотри, искажи, болезни появляются только в искажении. В искажениях. Когда ты живешь не в искажениях, ну, в интересе, какие болезни. Их просто нереально. Когда ты, ты весь внутри кайфуешь от жизни. Ну, какое, какое тут... Ну смотри, а какое тут? Тут есть, а, помнишь, вот вспомни, совсем недавно мы с тобой делали предсказание такое а, небольшое, и то мы его не делали, мы сами работали, когда я просто кусочек просто, записала. Да, да, потому что он интересный, интересный был, выкинул. мы выкинули. да. Так ну, вот, смотри, а, ты там говорила про США, про то, что там в одном штате будет эксперимент. Да, да мы случайно зацепили. Да. Вот, уже можем сейчас... назвать этот штат, уже да. в СМИ появилось, где да, этот эксперимент да, пошел. Да. И уже можно сказать, что в конце этого вот вируса нового будет стоять а, окончание полиамиелита, да? И наука хочет крутиться, хочет не крутиться. Ну точно так же, как в СПИДе. Они могут говорить, что это а, обезьянья-болезнь, да? угу. а, прекрасно придуманная. Ну, извините, там два кусочка полиэмилита в конце стоит угу. в штамме вируса угу. СПИДа. Угу. Ну, так а, это полностью рукотворное. Вы даже это могли уже научно 50 раз доказать, но почему тарта не открываете на эту тему. Но это же... Вы же этот хвостик никуда не денется. Да. Это он материально, он существует. Да? Точно так же и здесь. Там точно такая же идет фигня. Точно так же с полиэмилитом. После, и говорили, уже штат полностью. определен. Да? Да. Можно проговорить слух, но можете посмотреть новости. Уже, уже сказано. Уже, Америка да. уже работает. Европа пока еще на вот трескается территории. на своей ис иссыхании. Да? Для того, чтобы потом Залить. наполниться влагой. У -у -у -у. Вот Точно так же процесс идет. И когда вот эти вещи смотришь, ты понимаешь, что люди проводят эксперименты на своих зеркалах. Это как надо не любить себя, до какой стадии надо деградировать, чтобы проводить эксперименты на ухудшение здоровья на себе подобных. Это полная деградация сознания. Но смотри, при этом мы имеем ковид, при этом мы имеем разговоры о биологическом оружии, угу. при этом мы имеем сейчас создание истории с голодом, всемирным и так далее. Это все же запуск новых игр. Новых, в кавычках, это давно устаревшие игры, на самом деле, игры деградировавшего сознания. Но Их даже придумывать не надо. Их Они даже периодически не надо. Да, просто. это циклическая ошибка. Но вот когда вот это видишь, понимаешь, что человеку еще надо, хочешь, не хочешь, заботиться о сохранности своего физического тела, Кроме чистоты сознания Надо еще поддержать тело чистым И думать, что ты жрешь И что ты туда пихаешь И вот здесь, когда мы говорим О физическом теле Здесь станет вопрос, а кому ты доверяешь свое тело И здесь станет вопрос медицины Потому что Банальный пример Опять-таки, вот нет с собой здесь этой упаковочки Я купила витамины Литовского производства mm -hmm. Просто витамины я чуть не умерла от двух витаминок, которые казались, написаны витамины, биологически активная добавка. Первую таблетку выпила, я думала, что это у меня ПМС, что меня повело, и мне так плохо стало. А вторая таблетка уже через 4 дня, и я поняла, что полностью через 12 часов наступает симптоматика прединфарктного состояния. Так и ты же тогда попросила глянуть, и я увидела, что: Пластмассу. Пластмасса. То есть искусственность. Искусственная. Химия, да. химия. И это химия вступает в реакцию с а, физическим токсина, телом. Да, токсичная такая была на да весь плазма конкретная да. интоксикация да да да и тело не приняло отторжение причем на сознание было очень сильное влияние конкретно я трупом была я думала после второй таблетки не потому выживала. что потому что это все говорит о чем мы привыкли выносить ответственность на медицину на науку на религию а на себя на свой природный иммунитет нет, он слабенький да. у меня Ну, привет да. Витаминки mm -hmm. У меня же тоже был автомат с детства Мама давала в детстве витаминки Витаминки, mm -hmm. а это же полезно для здоровья Периодически надо пропить курс витаминок Чтобы поддержать свое тело mm -hmm. Вот пока ты на своем опыте Чуть не отправился на кладбище mm -hmm. Причем через 12 часов Начинаются признаки Прединфарктного состояния Конкретно mm -hmm. Два раза, прединфарктное, прединсультное Два раза, два, два повторения. И понимаешь, если при этом твое сердце не выдерживает, благо оно у меня выдерживает здоровое, то если то бы все, оно не если выдержало, да. если там человек, например, в 60, там, в 70 лет, да еще с больным сердцем пропьет этот витаминный комплекс и отправится на кладбище, то никто не свяжет. С что? витаминками? С витаминками. Что, не не, это же витаминки, это же полезно, наоборот. Сразу автоматически вот это нет. А на самом деле думай, что ты пьешь. Mm -hmm. Думай, что ты жрешь. И сегодня думай, для меня доверяешь. уже нет лекарств, которые, mm -hmm. которым бы я доверяла. Нет. Ты Вон, пожалуйста, не картошка, нет. свеколка, морковочка, да. яблочки натуральные. И хочешь, не хочешь, смотри. Мы придем к тому, что человек возвращается к земле из крупных городов. Mm -hmm. Благо, будут дачи, Будут, да а, будут приусадебные участки и так далее. Это возвращение к натуральному хозяйству, чтобы пока ты передоверяешь это все иностранным производителям там, и так далее, и так далее одна тема. А другая тема, когда ты говоришь, я не доверяю больше иностранным производителям. Я доверяю себе. Я доверяю себе. А раз себе я доверяю, что я вырастил, я доверяю, что я ем. Я доверяю, например, белорусским пока сельхозпроизводителям, пока а вот Не знаю, если они пойдут дальше в чистом варианте Значит будем а доверять вот Нет, да, значит нет да. А европейским уже все Да, и что вот я тебе рассказывала Четко, чему мы будем доверять? Чесночок и Лучок Чесночок Антипаразитарные средства да. А лучок укрепляет иммунитет Да И при этом мы будем каждый раз Глядя в зеркало, говорить Спасибо, что подсветил что я буду теперь смотреть, что я сую в свое тело. Да, да. Спасибо, что подсветил. Спасибо, что подсветил. Потому что не, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Да. А как ты, смотри, а как ты без зеркала можешь увидеть себя? Никак. Никак. Как ты можешь с собой познакомиться без зеркала? Никак. Вот а так оно. в каждом человеке ты знакомишься с собой. И не только в человеке. Вообще, в каждой Во всем, вещице, да. в каждой да, ты. Да, да. Абсолютно. Везде, везде ты. И вот почему как я, я и видела, я теперь осознаю конкретно, почему я и видела, что сознание есть везде. Даже в воздухе. Это. Вот я теперь понимаю это. Да. Полностью, полностью. полностью Это полное отражение нас. Весь полное мир, это, это весь мир это мы да. каждый из нас каждый и каждый видит свой мир во двух видит. одинаковых нет миру. вообще нет и не, как нет одинаковых листиков и, и и как один и тот же листик попадя в разные руки это другой листик да. потому что то что у тебя внутри ты видишь в этом листике да и научись этот листик благодарить. Вот, кстати, я опять не удержалась. Ну, интернет же на просторах. Я написала опять тому же самому человеку, кому я писала про ГАИ. Ну, я же уже нашла e-mail, где я могу, да? Да, я уже нашла. Тем более, я за него когда-то голосовала. Я понимаю, это Степа величайший. Но я уже написала, вышла с инициатива давайте учить людей благодарить. Давайте учить людей благодарить. Давайте в медицинских учреждениях поставим, сделаем, чтобы я, выходя, например, из медицинского учреждения, чувствуя благодарность врачу, я бы этим вот QR-код, не, не вот так, а QR-код. И списала деньги. И списала деньги с карточки. Благодарность. Вот самый простым мне там где-то есть благотворительный счет. Вы это папе Карла расскажите. я не буду искать этот благотворительный счет. Вот на выходе вам понравилось в нашей поликлинике? Понравилось? Вам понравилось в нашем учреждении здравоохранения? Вам не понравилось, не понравилось? Не понравилось? Значит, не будем, сканируем кербод. Понравилось? Будем, сканируем. Это, да. Будем, так. раз не понравилось, будем улучшать. Да. Точно так же приходишь в ГАИ. Мне хорошо обслужили в ГАИ. Прекрасно. Сканируем. И так далее, и тогда вот а, ехала я на днях, да, и понимаю, вот у меня заканчивается медицинская справка, надо проходить а, медкомиссию, надо записаться, поехать, выписки, все, чтобы пройти медкомиссию, а, и понимаю. Было бы классно, чтобы вот как страховщики, вот сейчас страховка заканчивалась, мне так раз позвонили со страховой компании, говорят, Наталья, у вас заканчивается страховка на автомобиль, будете продевать? Я говорю, буду. Отлично, продлено. Вот подходит к концу медсправка, классно было, если бы с ГАИ позвонили да. и сказали, Наталья, у вас заканчивается медсправка, будете проходить? А почему нет? А почему нет? И для этого QR-код. Ребята, Спасибо. Ну, QR-код или там. Я. Ну, Другой так. вид благодарности когда тебе хочется сказать спасибо. Но и тогда, и тогда каждый человек будет на своем месте и заниматься своим, своим именно. Кстати, то, что положено заниматься ней. То, что ему на интересно. Месте, Кстати, да. сейчас про Гаи подумала: а у нас заход какой? Ага, вы забыли, вы не прошли. Тогда с ваш штраф. Да, ну, видишь, какой И обман. тогда хочется сказать вы не, не спасибо, хочется сказать это фу. Да, потому что Андрей Под, хочет подход, подход из лжи и специально э, создающую ложь, то есть ситуация, созда... которая заранее предполагает ложь. Ну, она предполагает наказание. Даказание, она полагала ну, да. благодарность. Да, да. Вот как заменить вот наказание на благодарность? Нет. Вот это искажение убрать. А на благодарности ты получишь куда больше. Да? Люди умеют благодарить, умеют, за каждый умеют, но надо дать возможность, потому что реально вот а, сталкиваешься да. и понимаешь, сколько раз я бы уже пикнула QR-кодом, а никуда. А, да, это да, это да, но здесь есть и но. Ну, но это перераспределение здесь, да, за этим стоит большой еще кусок работы. Когда С человек не готов сознанием. сознанием, Наташа, здесь работы большой кусок, потому что у человека должно быть сознание. Бога. Уже, Бога. Уже готово, э, чистое сознание. Чистое? Вот для этого со школы что, надо учить, благодарить. Да, потому что на самом деле эта штука серьезная. Если человек не вырос в сознании, то есть не очистил свое сознание, да, то это новое создание новых ловушек новых ловушек новых ловушек будет ну да это знаешь это, это как когда-то приходила когда. баня в европу угу. ну, ну вот сейчас точно так же приходит очистка психики в беларуси отсюда пойдет дальше Возвращение в то, человек давно-давно забыл, кто он, есть. кто он есть. Он давно человек залгался настолько, что он давно забыл себя чистого, искреннего, настоящего. Он ту ложь, в которой живет, он ее считает искренней, настоящей, а... Себя настоящего он спрятал просто настолько далеко он не видит. Вот про что я и всегда и говорю. Мы живем в искажении, мы живем в зазеркалье. Мы живем в кривых зеркалах. Иллюзия. Искаженная иллюзия. А Это как... Будешь... Увидеть себя в отражении да. других людей да. И вот этот момент, когда ты себя видишь в отражениях И когда ты сам себе благодарен Вот это отправная точка в другое общество да. Отправная точка в другой уровень развития сознания человека а когда и ты, ее надо поставить. А когда, ты, да, когда ты бежишь от себя со словами себя нельзя любить. И ты мало того, ты еще помнишь, мне и в школе это говорили, и дома говорили. Нельзя это плохо себя любить. И бежишь от себя. Вот оно. И ушел человек в искажение. Да. И побежал, и побежал. Он все время бежит, бежит, бежит, бежит, как белка бежит. в колесе. Кстати, вот это ощущение белки в колесе, я просто помню, когда я работала на Volkswagen. И я каждое утро бежала на работу, и каждое утро бегу. Я подумаю об этом завтра, я подумаю об этом завтра. Потом пару раз было – стоп! Нет, я все-таки завтра, мне некогда сегодня на эту тему думать. А знаешь, осознание просыпалось, требовало, требовала, угу. требовала, требовала, задавала вопросы. Были моменты, которые я замечала такие нестандартные. И ä, скажи себе стоп, задумайся. Угу. И потом, в какой-то момент, когда сказала себе стоп, пошла совсем другая угу. другой взгляд на, на жизнь, на вещи. И тогда я начала искать Бога по религиям по сектам. Ну, где искалась? Где по представлениям было в голове. И очень классно, что я там. Нашла. Видишь, у меня да. А у меня, видишь, такая была. Интересно, получается, что я была в наблюдении, в наблюдении за людьми близкими, которые под Богом. Под но при этом они искренне были это вот я сейчас так, ну, это так в наблюдении то есть я даже маленький ребенок я наблюдала и видела искажение я поним... искажение видела кстати я понимала что что-то здесь не то бабушка наизусть знает но она не, не понимает то что читает я видела искажение еще маленькое да Человек бежит, бежит, бежит, бежит, как белка, как автомат. Тук -тук -тук -тук -тук. И просто вот как, когда у тебя хоть как, вот на секунду промелькнуло, блин, у меня жизнь как автомат, да, остановись. Вот прям в этот момент ты дыши, остановись и измени полностью, вплоть Казалось до того, что... Зависни, а на самом деле по парадоксу. Ты отвисаешь, От потому веса... что ты висишь, ты... когда ты бежишь. Да, да, ты на веревке самого на веревке. себя, да, ты как, на, вот, как я говорю, это, да, за устой, А в том, Останови. как только ты почувствовал, что ты как белка в колесе, фу, остановись. И измени хотя бы, если сейчас, на данный момент, ты не можешь резко изменить свою жизнь, там, работу поменять, да, измени хотя бы полностью все свои привычки, весь, полностью свой день полностью вот прям с нуля измени путь э, порядок э, там каких-то действий пришел на рабочее место тоже поменяй там э, стол, там переверни, кстати, тоже. Вот, слушай, кстати, иногда очень полезно. Вот я часто слышу, что люди любят мебель переставлять. Видишь, как интуитивно чувствуется. На самом деле это хоть какое-то, хоть какое-то. Но при этом, когда ты э, интуитивно, да, то это на какое-то время тебе. А когда ты осознаешь, что, блин, я как белка в колесе, и осознанно меняешь свои привычки, вот здесь выстраивается новая жизнь, вот ты начинаешь видеть, постепенно видеть другую дорогу, вот это так, да, интересно, интересно. вообще интересно читать мир, правда, потому что ты читаешь сам себя, да. просто читаешь свою жизнь, и, и ты невероятен, ты огромен, Настолько человек огромен, и его психика настолько невероятно огромна, и настолько нет неповторимых людей, что когда а, видишь людей, у которых работают программа уникальности, ты понимаешь, ребята, но вы же вообще с собой даже не пытаетесь познакомиться. А ведь если бы вы задали а, задались вопросом а, сама, Определение самоидентификации, самовосприятия. Вы бы увидели, насколько вы невероятно огромные. Вот эти ваши роли, мать, отец, родитель, там, ребенок, инженер, там, врач, там, вот это вот поверхностные, все эти субличности, где вы роботы Это роли, роли, роли. Это роли, роли, роли. Погорелый театр. Стань человеком, стань Богом. Богом – это когда ты стал искренним, открытым. Ты стал сам собой. И искренне, открыто занимаешься любимым делом. Творишь, проявляешься. Блин, все настолько просто. И видишь настолько в каждом отражение себя. Именно кто я? Я отражение. Вот, вот это вот все я. Весь этот мир я, вот это солнце сияющее, это я. Где я, там и солнце. Я в каждом листике, я в каждой клеточке, я в каждом дыхании ветра. Я, это все я. И я настолько многообразен, это все оттенки сознания. И здесь очень интересная тоже, большая тема, наверное, в отдельный подкаст. Если мы цепляем какую-то ниточку, зазвеневшую на струне агрессии, она так фу, и взорвется, и разукрасит тебе полностью твою жизнь агрессией. Ложью, разукрасит ложью. Ничего просто так не бывает. Ни одной игры просто так не затевается. Вообще, когда смотришь, как начинаются игры, иногда просто обалдеваешь. Вот, например, казалось бы, на развернута лимитарно. большая игра, там очень много людей пострадало, там их там наказали, там еще, еще, там вылетело целое направление там медицины или там завод наказан да, за то, что они там занимались какими-то непотребными делами. А изначально все начиналось с чего? Что в одном месте зазвенела ниточка, кто-то там солгал, не захотел там зафиксировать, еще что-то, а это ложь распространилась и притянула, и такие же... Вот, а кто-то увидел, что человек этот солгал да. и не сказал. Ну, я же игра. хороший. Да. И пошла игра распространяется. Вот он и вирус, вирус распространяет. Инфекция пошла, извинит на этой частоте. Иногда я, когда вот эти вещи наблюдаю, под любую такую звенящую частоту можно найти вот эту точечку, да, когда это да. зазвенело, и когда все остальные начали колебаться, у кого это да. внутри звенит. На этой же частоте и пошла эта игра. И так разворачиваются войны, так разворачиваются любые катаклизмы. Потому что но начинается все с одной точечки. Как ковид начинался с одного вируса, да, одного человека. Да, да, да. Так вот, вот он, вирус. Вот он. Ты просто видишь? Видим. Ну вот как сейчас, настолько очевидно, согласись, мы сейчас видим развороты игры молниеносно. Молниеносно. В самом начале их видим. В самом начале. Но когда эти развороты мы видим в самом начале, мы порой... Есть те, которые мы мгновенно просто... Убираем. Убираем. А есть, которые оставляем. А есть, которые, да. Потому что интересно пронаблюдать. Да. Да, да, да. Игру посмотреть. и Что будем дальше. Да, потому что вот этот бог так завис и говорит, что да, будет с этим да, уровнем да. дальше.